Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, видео завораживающий русский, где мы говорим о самых интересных длинных словах русского языка. И если вам нравится это видео, ставьте, пожалуйста, большой лайк и подписывайтесь. И сегодня у нас слово взяточничество. Взяточничество. Не очень веселое слово, не надо улыбаться. Взяточничество. Взятка. Взятка это такой коррупционный термин. Это когда мы берем деньги или не обязательно деньги, вещи, что-то берем от человека или даем, чтобы получить что-то нелегальное. Это взяточничество. Взятка. Мы можем взять взятку или дать взятку. Взятка. Это слово взять. Да? Взять. И взяточничество значит коррупция. Коррупция, когда системы, инфраструктуры не работают правильно, не работают хорошо. И когда, чтобы получить что-то, вам нужно... Нам нужно заплатить деньги или что-то дать человеку, который, в принципе, должен нам это дать бесплатно, но мы должны платить. И есть страны, где взяточничество на всех уровнях государства. Ну, я думаю, что почти везде взяточничество, коррупция есть наверху, но зависит от страны. Какой пример? Например, э, мэр города может сказать «Взяточничество – это главная проблема нашего города». Или «Я обещаю, что буду бороться со взяточничеством». «Бороться» значит «против». «Я обещаю, что буду бороться со взяточничеством». Взяточничество. Так, а вот такой пример. Да, коррупция и взяточничество – это синонимы. Я бы сказала, что коррупция – это больше наверху, и взяточничество – это внизу, взятка. Дорогие друзья, напишите, а в вашей стране есть взяточничество? И в каких ситуациях, в каких ситуациях нужно давать взятку, например? Я один раз в жизни дала взятку, очень маленькую. А может быть, однажды я вам расскажу. Но это было абсолютно не, не в университете, не на работе. Это была такая очень маленькая взятка, и только один раз в жизни. И потом я думала, боже, что я сделала, какой кошмар. Да, но это было в 90-х годах в России. Поэтому, да, в 90-х годах взяточничество было очень популярно. Сейчас уже меньше. Вот такое слово. Пишите ваши примеры. Спасибо, что смотрите. Приходите на мой сайт, слушайте подкасты, приходите в мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных, где мы говорим только по-русски. И у нас нет взяточничества. До скорого. Пока-пока.